Из и шлаки с под колес Мы разрезаем тишину рассвета И шепчет Бог, куда их черт понес? Но что не спится им на свете этом? И шепчет Бог, куда их черт понес? Но что не спится им на свете этом? Ревет мотор и под рук.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 И в цель помчались, как на иподроме, И снялись муки огненной стрелой. И в цель помчались, как на иподроме, Распахнут люк, слепит нас синевой. В припадке содрогнулись автоматы, И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед Дзержинского солдаты, и, как всегда, с холодной головой Пошли вперед Дзержинского солдаты. Куда бы нас с тобой не занесло, Мы пронесём удачу, как награду. Мы средь живых, нам значит повезло. Папаша-бог дежурит по каскаду. Мы средь живых, нам значит повезло. Папаша Бог дежурит по Каскану. Один пропустили последний. Да. Ну.